Какие новые санкции решил вести Государственный департамент США против компаний и судов, связанных с Северным потоком 2? Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием Очпачмак. Я не первый раз делаю Очпачмак. Это не такая и сложная работа, но я впервые делаю Очпочмак вместе пластиками это было весело и увлекательно мне понравилось всем привет в эфире универньюз а в студии Янышева. в доме правительства республики татарстан под председательством президента Татарстана рустам миниханова состоялось заседание совета директоров оао татневсехим инвест холдинг в мероприятии в качестве члена Совета директоров холдинга принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В ходе заседания рассматривался ряд инновационных проектов, в том числе были представлены разработки КФУ. Завершился рабочий визит ректора КФУ Ильшата Гафурова в Кыргызстан. Об итогах поездки в нашем материале. Для нас очень важно сегодня взаимодействие Практически с вузовскими, со всеми вузами. Здесь более 70 университетов, из них более 30 государственные университеты. Мы работаем по двум моделям. Прежде всего, это сетевое сотрудничество с вузами, локализованными на территории Кыргызстана. И мы здесь работаем по проектам 2 плюс 2, 3 плюс 1. То есть это говорит о том, что два года года, Наши студенты обучаются здесь, два года обучаются на территории нашего университета. У нас подписаны многочисленные договора практически со всеми государственными университетами Кыргызской республики о двойных дипломах, о образовательных программах 2 плюс 2, то есть два года они обучаются здесь, два года обучаются на площадке Казанского федерального университета. Госдеп США решил ввести новые санкции против компании судно, судов, связанных с Северным потоком-2. Как повлияют санкции на политическую и экономическую ситуацию в мире, выяснял наш корреспондент. США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта Северный поток-2. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Официальная причина такова. Противостояние враждебным действиям России в энергетической сфере. Во внимание попали два судна, которые обеспечивают работу Северного потока-2. Во-первых, это корабль Марлин. Судно ходит под российским флагом, хотя зарегистрировано на Кипре. Вашингтон настаивает на том, чтобы корабль был конфискован. Ухудшить. Текущие отношения между США и Россией достаточно сложно. Они и так находятся в самой низшей точке наших отношений за всю, наверное, историю. Во-вторых, это корабль «Блюшип». С ним история еще более интересная. Вашингтон решил не вводить санкции против «Блюшип», потому что судно принадлежит организации, связанной с правительством Германии, союзникам США на политической арене. В свою очередь, российская сторона уже успела отреагировать на заявление Госдепа. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Важно отметить, что введение новых санкций почти никак не отразится на экономическом аспекте конфликта. Решение Госдепа – это исключительно политический ход. Роберт Хасанов, Универньюс. Объявлены обладатели стипендии Академии наук Республики Татарстан. 15 студентов вузов Республики в первом семестре 21-22 учебного года будут получать специальную стипендию – 2300 рублей ежемесячно. Среди них и два обучающихся Казанского федерального университета. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась региональная научно-практическая конференция студентов и школьников «Русский язык и славянский мир» посвященная Дню славянской письменности и культуры. В конференции принимает участие около 150 человек. Это и школьники, и студенты. Причем конференция проходит в очно-заочном формате в связи со сложившейся ситуацией сейчас не только в нашей стране, но и в мире. Учащиеся университетской школы приняли участие в проекте под названием Мачпачмак. О том, как это было, в нашем следующем сюжете.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 Материал нашего коллеги, корреспондента программы КФУ «Итоги недели» Ильи Андреева вошел в шорт-лист номинации «Лучшие видео» в рамках всероссийского конкурса среди представителей молодежных медиа и студенческих СМИ, организованного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Проголосовать за сюжет Ильи Андреева можно на официальной странице конкурса в социальной сети ВКонтакте. Предлагаем ознакомиться с фрагментом конкурсного сюжета о выдающемся химике Александре Бутлерове.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 И у Бутлеров занимался химией у Николая Зинина и у Карла Клауса.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 На этом все. В студии была Мария Яншева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!